На коньке золотом, по небесной серебряной глади, виртуозно скользя исполняет фигуры луна. Отрудя гомороз, нам на речке каток скользкий ладит, Лед хрустальный кует, без обеда и крепкого сна. А сугробы растут и стоят, словно белые сопки, и поземка без устали кружит и кружит юлой. Чтоб с мороза согреться, подбросишь дровишек ты -то в топку, напоишь себе чаем с любимой своей пахлавой. Будешь долго смотреть на снежинок танцующих табор, и задумчиво локоны рыжих волос теребить. Причитанием то, что давно позабыть уже надо, Отзовется и стихнет на малое время в груди. Тихо скажешь, дружок, ничего, что бушует метели, Что в душе не теплее, чем нынче за этим окном. Вновь наступит весна, Зазвучат серебристые трели И уже никогда, никогда. Ты не вспомнишь о нем.